Настольная прозрачная маркерная доска с LED-подсветкой – это компактная версия видеостудии, которую вы можете установить у себя дома или в маленькой аудитории. Доска оснащена RGB-подсветкой стекла и подсветкой спикера. Это удобная и легкая в применении технология для ваших домашних трансляций на различных вебинарных площадках, в соцсетях, а также в Zoom, Microsoft Teams, Skype и другие. В комплект входит стеклянная доска на металлической раме и упаковка флуоресцентных маркеров. Теперь, благодаря технологии видеодоска, ваши трансляции станут намного качественней. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону 8 800 775 37 76. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы. До встречи!